Твои новые трепки В мегалак бегут в барак с а своими на равных Рядом последуют овчарки в, в этой кухне становится жарко По крышам заброшенных фабрик По нашей дороге Растерянные ранги Это поле чудес, братка Прикопаны пили больших городов Забирают окни, ты не вывезешь лес а прикопом рыщи все стаи рюди, барабан, крути колесо Крути эту суку от скуки, Крути этот день, крути самый жаленый Крути этот трек на репите Это поле чудес, братка Осторожно если и слей пятку Этот ломанный текст <связь> крути барабан, крути колесо, крути эту суку а скуки лекарства крути этот день, крути самый жирный, крути Этот драк на репите, как мантру <связь> Зелень по банкам, блестящие <связь> цацки на поле чудес Посмотри <связь> на луну и услышь <связь> это будет там генерится, Мой манифест стресс И еще параграмм, чтобы набрать число И что этому миру пиздец По привычке дорога на завтрак Ускрываем но светлое завтра Ракошенник не нелепо в скафандре, один в этом поле к пизде Не пришей рукав Эти строки отнюдь не баланда, фабула Древняя мантра, искажение времени Фактом, что ты не один здесь нелепо в скафандре Единицы достигли шара по малой В этом проклятом Риме, а папа со мной Мои люди гиста, лихорадка, лечение Абра-кадабра, крути барабан, крути колесо крути эту суку от Лекарства крути этот и крути самый жирный, груди это трек на репите, как мантру Снова все ставки на нарко, на безумство и новые тряпки От бегут по баракам, а ИР своими твоими на равных Вашингтон стал моим братом, В Ниссанто надарят подарки, Этот бурный как тек препараты, Евро в банке, хер на них валим, Форестер братка Форестом, Гампом, Да вы все ограничены рамки, Ваши банки же парком, А я вас разберу на останки, Снова это поле чудес, братка Осторожно, не слей катку Этот ломаный текст, правда Станет ясно лишь постфакт Крути барабан, крути колесо, крути Эту суку а втуки лекарства, крути Этот день, крути, самый жирный, крути Этот трек на репите, как мандро